Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака «Скорпион» на август 2021 года. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на значимое соединение этого месяца Меркурия и Марса. Поскольку Марс является вашим управителем, то по сути это обозначает фокус внимания этого месяца на темах поездок, автомобилей, обучения, а также бумажных дел. По сути это то, куда стоит направлять энергию в этом месяце, особенно во второй половине августа. С 1 по 6 число Солнце будет соединение с Меркурием, а также будет оппозиция к Сатурну и квадратура Курану. Это период, когда стоит прислушиваться к мнению окружающих, может быть сложновато находить общий язык с людьми, которые находятся вокруг вас. В целом оппозиция на оси 4-10 дом, поэтому может быть момент выбора между семейными делами и между работой и карьерой, между приоритетами ваших близких и между вашими личными амбициями. В целом аспект может ощущаться вплоть до 11 августа, и весь этот период так или иначе будет связан с погружением в рабочие вопросы. С 1 по 3 число будет аспект между Венерой и Ураном. Это Благоприятное время для встреч с друзьями ⁇ это хороший период для того, чтобы спонтанно и хорошо провести время в приятной компании. В целом аспект между Венерой и Ураном может давать неожиданные желания, и это все будет ощущаться, будто бы какой-то импульс. И поэтому в этот период вы можете резко согласиться на какое-то предложение, будете готовы и открыты к определенным экспериментам. 8 числа будет Новолуние во Льве в вашем десятом доме. Новолуние — это всегда возможность начать что-то с чистого листа, пересмотреть какие-то свои взгляды и убеждения. Новолуние в 10 доме — одно из важнейших в году. И оно дает вам возможность пересмотреть свои цели, планы, скорректировать какие-то моменты, то, что вас не устраивает. И это хорошее время, чтобы разобраться с рабочими вопросами, куда вы движетесь и подходит ли вам эта работа, нравится ли вам результат вашей деятельности. И по сути это период, когда могут может возникать необходимость вести переговоры с Вашим руководством. С 10 по 11 число Венера будет в аспекте к Нептуну и Плутону. В этот период может быть повышенная эмоциональность. В это время появляется потребность в том, чтобы не только жить одной работой, но также уделять внимание Личной стороне Вашей жизни, поскольку будет затронут Ваш Пятый Дом Любви. В целом аспект между Венера и Плутоном будет ощущаться вплоть до 14 августа. 11 числа Меркурий, планета коммуникации, поездок, бумажных дел переходит в знак Деву, в Ваш одиннадцатый дом. И э, на самом деле это очень хорошее время для того, чтобы придумать стратегию и быстро получить желаемое. Но в то же время это период, когда вы можете прекрасно продемонстрировать свои знания, умения на каком-то мероприятии, например, на конференции, либо в кругу ваших единомышленников, либо на работе. В целом это период, когда вы готовы делиться знаниями с окружающими. И Меркурий в Деве очень сильный, поэтому может быть действительно прорыв, в интеллектуальной деятельности, особенно если это касается вашей работы. 16 числа Венера переходит в Весы и будет находиться в этом знаке по 10 сентября. Весы — это ваш 12-й дом. И, по сути, Венера очень сильна в таком положении, хотя и будет вот момент какой-то скрытности. То есть вы можете в этот период переживать очень яркие эмоции, но не захотите их демонстрировать, показывать окружающим. Это может быть тайный роман, это может быть поездка куда-то далеко с целью отдохнуть, перезагрузиться. Также это может говорить о возможности общаться с каким-то человеком, который вам дорог, но живет в другой стране, например. 19 числа будет соединение Меркурия и Марса. Это очень важный аспект месяца для вас, так как он предоставляет возможность проявлять свою активность и напор в интеллектуальной деятельности. Вы можете объединять вокруг себя друзей, единомышленников. Работа в команде тоже пойдет на ура. Но, скажем так, отрицательной стороной этого аспекта является... Повышенная конфликтность, поэтому порою может быть сложновато вам, скажем так, свою точку зрения высказывать в корректной форме. Старайтесь в этот период проявлять активность физическую. Это поможет вам разгрузить энергетику данного аспекта. 20 числа уран разворачивается в ретроградное движение, в вашем седьмом доме. И это значимое событие месяца. По сути, это говорит о том, что Уран на протяжении всего августа будет очень медленным. И его разворот говорит о фокусе внимания, во-первых, на теме партнерских отношений, во-вторых, это может говорить о том, что есть вероятность неожиданных поворотных событий в отношениях с окружающими людьми. В том числе это может затрагивать и финансовую сторону. 22 числа будет полнолуние в Водолее в вашем четвертом доме. Кстати, в предыдущем месяце полнолуние тоже было в Водолее, поэтому, скорее всего, два месяца подряд у вас в жизни идет сильный акцент на тему семьи и недвижимости. Это могут быть решения, связанные с переездом. Это могут быть важные события в жизни ваших детей, родителей, родственников. В любом случае полнолуние дает возможность подвести итог. И, скорее всего, это будет какое-то решение, которое сильно повлияет на ваше будущее, так как водолей — это как раз-таки знак, который связан с темой нашего будущего. 23 числа будет Трин, Венера и Сатурна. Это хороший аспект для начала долгосрочного сотрудничества. К тому же это хорошее время для того, чтобы решать какие-то домашние вопросы, то, что касается быта и благоустройства дома. С 25 по 26 число Меркурий будет в аспекте к Нептуну и вашему правителю Плутону. И это будут активные дни в плане интеллектуальной деятельности. Старайтесь в этот, в этот период обсуждать любые дела очень тщательно и доверяйте своей интуиции, чтобы избежать ошибок. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Желаю вам прекрасного августа. Будем с вами на связи. Пока-пока!